Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики! Я пью чай, и это черный сорт чая. Многие у нас спрашивают, какой же чай вы производите. Мы хотим пояснить, что мы делаем 4 сорта чая. У нас 4 производственные линии, которые позволяют нам сделать 4 разных продукта из одного растения – киприю Вот зеленый сорт чая до черного чая. Отличается время ферментации – до 8 суток. Зеленый сорт чая он слабо ферментированный и имеет успокаивающий эффект, снотворный. А вот у, зи, у желтого сорта чая седативный эффект. Его можно употреблять в течение дня на нервной работе, на тяжелой работе. А вот э, красный сорт чая уже глубокая ферментация. У него есть кислинка, которая многим нравится. Можно вспомнить, например, вкус чая крокодэ. Многие его пробовали. Вот она имеется в красном сорте чая, сделанной из кипреево-скалистного. Он также глубокая ферментация, тоже яркий вкус иван чая, именно чая, не травяного сбора, а, заметьте. Но кислинка в нем имеется. Она появляется в процессе производства и зафиксирована в этом продукте. Также бодрящий эффект имеет, как и черный. Вот черный отличается от красного только тем, что кислинка в нем отсутствует. Она уже там пропала и есть яркий вкус чая. Бордовый завар, бархатный вкус, яркий аромат, чайный аромат. То есть, что называть чаем? Нужно тоже об этом сказать, что слабой ферментации чай, либо сушеный чай. Ну, называть чаем, по крайней мере, неправильно. Это травяной сбор, слабо ферментированный чай. А вот в ферментации чай, вот он является чаем. И его советуем пить. Многим он не имеет противопоказаний. Друзья, пишите вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Мы будем рады, если вы зададите нам вопросы. Мы на них будем отвечать в видеорежиме. Пейте малинский ванчай и будьте здоровы.